Ипотека от 3% кажется, что такое предложение из области фантастики. У банков конские переплаты. Их интересует только прибыль, но они совершенно не думают о людях. Поэтому мы создали кооператив для людей. Кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги» дает своим участникам ипотеку от 3%. Наша система понятна и прозрачна. Вы вступаете в кооператив, копите 40% стоимости от недвижимости, вступаете в очередь на покупку. Когда приходит время оплачивать, кооператив добавляет остаток, и вы становитесь владельцем собственного жилья. Давайте покажем вашу выгоду на конкретном примере. Допустим, ваша квартира стоит 3 миллиона рублей. Вам нужна ипотека на 10 лет, и вы накопили 40 процентов. Это миллион 200 рублей. Такой же первоначальный взнос вы бы внесли в банке, только там ваш ежемесячный платеж составит 25 825 рублей, а в кооперативе – 17 884 рубля. С банком квартира вам в итоге обойдется за 4 299 000 рублей, а с кооперативом вы сэкономите 772 920 рублей. В кооперативе ваши деньги застрахованы, и вы всегда можете получить их по требованию без потерь, без штрафов и без задержек. Пополнять счет можно любыми удобными для вас способами, в том числе субсидиями и материнским капиталом. Законность кооперативных сделок контролируют организации с высокой репутацией доверия, СРО «Кооперативные финансы» и Центральный банк РФ. С кооперативом ваши деньги, мечты о собственной жилплощади перестанут быть фантастикой, а станут счастливой реальностью. Звоните сейчас и доброжелательные менеджеры подробно расскажут, как получить ипотеку от трех процентов и ответят на все ваши вопросы. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.